Ты солнышко крышу, ты давай управляй, пока не уехала. А, оценщик, оценщик. Я тебя не нанимал. Уди отсюда. Кто? <свят> ну вот кто сейчас меня оценки дает? Что я мусор, что я и так уже поехавший? Давай ты как бы будешь диагнозы ставить своим детям. Старый. <свят> ты сам себе его поставил. С судьба такое у тебя. Тебя, ну, я тебя честный, каждый я будет оценивать. Я знаю, что если бы мне дали абсолютную власть, да, божественную власть, я бы устроил, скорее всего, трэш и террор, потому что я человек, у меня не должно быть... Ты, ты не ты человек. человек, ты не человек. Ты, ты не член человеческого общества. Ты, ты, ты кусок ты рынка, человек. часть рынка, Оценщик. В, мечтающая иди. быть чем-то непонятным, только не человеком. Оценщик, и, и, иди в очаг. Ты, ты сейчас людей... Э, просто-напросто не, не желал признавать людьми Ты просто-напросто готов был издеваться И готов ты издеваться Только тебе нужна абсолютная власть Вот и все Над людьми Женщина, не женщина, тебе все равно Для Нет, тебя они мусор даже, даже если это был троллик, он со мной был тупой, и тебя, ну, с страны никак чувак, тебя не охарактеризуют. Чувак, чувак, чувак. Я не чувак, я сам ты мере, чувак. Я, по крайней мере, честен. Я Какой я, ты, я, ты я, честен? Не перевирай, не перевирай, не, не перевирай мои аргументы. Я не буду я, трудной, не говорю, не я говорю им же напрямую. Нет, ты переврал. Я не говорю, что у меня, я не говорю, что я сейчас отчаянно желаю как бы вредить людям. Но ты ну, тебя не я, Ты, это, ты, себе ты это. только что сказал, подтвердил. Тебе, не, Сергей, тебе Сергей напомнил, как говорится, ночной разговор, получается. Когда, ну, говорю, когда он напомнил -то, о том, да. что издеваться над женщинами, издеваться над людьми, ты тогда да. высказывался, ты сделал поправочку о том, что, ну, если бы у меня была бы абсолютная власть. Да, я бы это делал. Ты фактически это вот поправочка. это сказал. Это не поправочка. Наш разговор начался с того, что у меня абсолютная политическая, экономическая власть. Мы сначала где-то полчаса, мы сначала где-то полчаса обсуждали, каким будет государство, которое я построю как жрец капитализма, а потом спросили, а что бы я лично сделал, да, вот если бы у меня не было ограничений кодекса, который я себе установил в этом мысленном эксперименте, что я жрец капитализма, и я делаю так, как меня обязывает капитализм, да, вот увеличение нормы прибыли, все эти дела, что бы я сделал, если бы любое мое желание не ограничивалось ничем? Вот я честно сказал, что я, скорее всего, стал бы просто тираном. Ну да, стал бы я... на уровне животного, да? <свят> <свят> да, так. скорее всего. Ну, прекрасно. И, к, человек этому, человек? к этому ведет ваш капитализм и в топку и такой капитализм, у тебя туда же. Ну, Почему ну, я все три часа об этом и говорил, у тебя ты не верил? Ну, вот ну, ты сам нет, нет, это сказал. У, нет, у тебя, как бы, я не знаю, видимо, без негатива нарушение <свят> в построении логических цепочек. Не капитализм меня к этому привел, а абсолютная власть. Тебе правильно? А, подожди, а абсолютно власть без денег? денег не бывает. Без денег абсолютно власти не будет. денег и не даст. Причем буржуазная у власть. Была, у меня была абсолютная политическая, экономическая и, возможно, даже просто физическая власть над всем. Ну ты понимаешь, что это оно ниоткуда не бывает. И в объективной реальности живешь, значит, ты к этому как-то пришел. Если ты пришел к этому с помощью больших денег, ну все, капиталист определит. Если ты просто по праворождению, ну. значит, деньги твоего отца, значит, привели к этому. Или... И, или, же, причем... Подожди, подожди. Да, да. Или он приходил к этому с помощью большой крови. Да, О. тоже врень. И что капитализм причем? Если я вот физически супермен, и я могу как бы всех убивать mm -hmm. на своем пути... Ну это уже и, фантазия. И... Я хожу в пятисот лиц, вакуум не отпустит никогда. Окей, Супермены за фантазия. А если я э, могу как бы красивыми речами сплотить вокруг себя вооруженных людей и оружием... Плотить больше... чем больше, <свят> ни с чем. Они как <свят> бы идейно за меня пойдут умирать. Они, Они, за прям... будут... Они за идею будут умирать, а чё прощаться прям? Че, не было такого. И так, вот, минуту, так... дайте Сергею сказать. Ты не сплотишь вокруг себя все общество. А мне и не надо. надо. Мне, хватит, мне, хватит вооруженной, мне хватит вооруженной группы суперсолдат. Так. Мне не нужно сплотить вокруг себя все общество. Мне нужно сплотить вокруг себя идейных э, фанатиков, которые вооружатся и будут оружием держать в страхе все общество. Значит, общество... ты, ты, ты не, не, не знаком с диктатурами в Африке, что ли? Общество удалит и тебя, и твоих фанатиков. Может быть, а может и нет. Вот борьба. А Гитлер пришел к власти. Общество что, его ударило? Нет. Подожди, а Гитлер, было? подожди, стоп, Гитлер на что опирался? Он сам по себе только такой крикливый был? Или его все-таки кто-то поддерживал? Да, ну, кто-то его поддерживал, как и меня будут. Но он захватил флойд Он захватил Флойд-Правну. Так. Ну и Китлер, он не как Он опирался. А самостоятельный, красивый умный. Он на, опирался. меня, будет Гимлер, он, меня будет он опирался. Он опирался на капитализм, на хозяев. И хозяева его поддерживали. Да, Он... группы, все эти банкиры и, а, я, а я просто фанатиков соберу у меня будет религия и да. эти фанатики да, <coughs> и первые, кто фантазер. Подожди, фантазер. первый кто пострадает подожди фантазер. первый кто пострадает это твой же собственный народ первые никакие, фантазер. никакие фантазер. ли это какие-либо другие как рассказывают там э, фашистской германии там с, сначала значит евреев начали не не евреи. первые кто пострадали это немцы Шесть или девять миллионов было, так сказать, пострадавших, мягко выражаясь, которые были уничтожены. Что? Немцы. То точно так же и так. В любой стране, в какой появится ты или такой же, как ты, в первую очередь пострадает то население, те люди, которые живут в этой стране. Верно, какая разница. Для него народ это доза корова. Точно, правильно. Все, молчу. Четыре на четыре абсолютно верно. Поэтому вот, я я представитель Влад, капитализма, который у нас сегодня я... здесь вещает, он. Давай я продолжу. Я вот знаю, пострадает народ, а к чему это аргумент? Я как он относится к тому, что я захватил власть во всем мире с помощью силы? Ты захватил власть в отдельном я государстве. Не знаю, не знаю. Да, да, да, говори, говори. Не, ну, в, то, в, той, в том логическом эксперименте у меня была власть над всем миром. Вот чувак спрашивает, а как ты к этому пришел? С помощью денег? Я говорю, можно с помощью оружия. Но всегда ты будешь опираться на деньги в любом случае. Я говорю, даже Гитлер не смог самостоятельно прийти. Он с помощью денег только пришел. Ну он да, а я нет. Мне Ты не сможешь. Помочь. Нет, не сможешь. А, ну то есть. Тебя, молодец, тебя даже, ты, знаешь, никакой. даже точные механизмы не можешь это воспроизвести работу капитализма при действующем капитализме. Все время какого-то коня лепишь, который ни на что не опирается. Да, молодец, докажи, что я не смогу. А даже строить не получается я сказал смогу. Ты говоришь не сможешь. Докажи. Или типа мы будем перебрасываться выдумками. Ну ладно, О, тогда у нас. Да не нет, получится. просто твой аргумент. Сказал, что я не твой аргумент с его аргументом абсолютно на одном уровне. Абсолютно равноценный. Вот в чем дело. Ты фантазию выкладываешь свою. Хорошо? Он объясняет тебе привожу, так, я, таким я же таким же того, таким же. Он приводит ли. таким же уровнем тебе аргумент, абсолютно такой же. Ты его желать э, не желаешь услышать. Вот и все. Ну, пожалуй, это можно считать аргументами одного уровня. Да, я сказал, что у меня получится. Он сказал, нет, не получится. И мы такие, я такой не, ну, не да? получится, ну, не мы, получится. Мы да? на доказывает. Ну ладно, я могу привести просто. Я пример, тебе просто, я просто сказал, сказал, что, что тебе сказать, не получится, потому что в истории таких нету. Я думаю, это я привожу в пример э, способ прихода к власти, который уже был реализован многократно. Люди приходили к власти просто собрав вокруг себя вооруженную армию. Э, цезарь так стал императором. А подожди, стоп, секундочку. Ты все-таки армию на базе чего собираешь опять? А Цезарю солдаты подчинялись, потому что они были его э, солдатами. Они были верны лично генералом. Цезарь по происхождению кто? А Цезарь по происхождению... Я не помню, но его этот... Ну, он, да, этот, олигар... аристократ. Олигарх. Но у него отняли все деньги. Я не помню, почему. Тула, по-моему, у него все отнял. И он пошел, в общем-то, в армию. Во-первых, всегда у людей, которые ты собираешь, идея была в первую очередь... Тех, кого ты собираешь, никогда не было именно по, по каких-то высоким, этим, вот мы станем великой, нет. Всегда была цель такая, сейчас мы поедем, ограбим тех, завоюем тех, и вы получите свою долю. А я знаю, как это сделать, к примеру, или, или, ты... или кто-то кто кому доверяет, например, тот человек, который привел к тебе людей, потому что они идут за кем-то, за проверенным. видимо, армия также поступила, да, то есть ради денег тебя кто не знает, если ты из Нязи из Куренгаря придешь, скажешь, я вот что-то знаю, тебя пошлю далеко и глубоко. А вот если ты что-то ну, действительно да. знаешь, и тебя знает, за тебя кто-то может поручиться, может ты войдешь в эту группу. Вот, значит, а а потом Ленина, временем, если ты воюешь доверие в каких-то боях и так далее, и так далее, может быть да, за тобой да, да. армия да, будет Ленина, добираться. ради денег полната, да? Не ради идеи коммунизма, как ли умирать? Кто? Красная армия. За Ленина пошли ради денег чтобы грабить и получить свою прибыль. А не потому что... Привет, 90-е! Привет, перестройка! Вот они тезисы оттуда. Он их предельщик подсовывает. Ну, а что, у него больше ничего нет. Ну, вы не друг Так оно и есть. У него больше нет ничего. Кроме этой фантазии времен перестройки, у него больше ничего нет. Единственное, что он еще может привести... А, Солженица... А, Солженица... Нет, Солженица он еще может привести с его 100 миллионов пострадавших, уничтоженных советской власти. Ты прикинь, что сказал сегодня? Он сказал, что это, колониалисты вложили в кого не больше, чем а тут забрали. А, ну да-да. Конечно, конечно. Блин, клоун. Это факт. Изучи его. Ты как бы хотел его изучить, изучи. Умник. Я ага. изучить хотел про Японию, как э, они там, это, где у них дефляция была, что-то они пострадали сильно из-за этого. Не, я почти, я почти уверен, что ты обещал изучить колониализм и... Ну, не, и, не, не надо, и, там, я его и так знаю без тебя хорошо, не надо мне вообще вау, я, а, ну, я не Ща, ну Сейчас, минуту, минуту, подожди, у меня к тебе вопрос такого порядка. Вот смотри, если бы у меня была, так сказать, жена... Она бы меня сейчас точно подошла бы за рукав, тащил бы от бесполезного разговора. У тебя тоже жены нет? У меня нет жены, нет. Да нет, серьезно, сколько я уже трещусь. Вот об этом речь. А моя деревня загорает, которым я сочетарно говорил, вернулся что ли? Это он просто ланиализм да. А я не уходился, ты че? А что ты тогда? Я кричал помощь. Помощь, продукт другой. Да. По я водички хочу подпить. Помощь из зала. Да, нет, я хочу при коммунизме получать другую помощь. Мне вот это не нравится. Да Дудки, ты, нет, ты, ты, ты, в ты, туда вход... ты туда не войдешь. Ты туда не войдешь. Не впишешься. Точно, ты на социализме сдохнешь. Извини. <су> Погоди, это вот сейчас сказал тот же, с кем я разговаривал три часа. Ну, не, не три часа, нет, я попозже подключился. Часок где-то, наверное. Просто ты не выживешь при социализме, ты не сможешь измениться. И при социализме в результате ты сорвешься. Или пойдешь на уголовное преступление, или просто-напросто сопьешься. Удивительно, как присутствие других социалистических разумов вокруг тебя так сильно понизило твой уровень. Ну, ладно. Нет, это если мы сейчас тебя возьмем вот такого красивого, запихнем. <с rotor> машина времени, скажем так. Вот я помогу, ну, я помогу тем людям, улочки, тем нет? людям, которые, которые не понимают, в чем опасность и, и, ну, собственно говоря, жесткая система капиталистического общества, как она их сломает. Я помогу молодым людям понять это и осознать, и включиться, перенастроиться, потому что они полезные для общества люди. А вот тебя бесполезно, потому что ты хозяин, ты вкусил чужую кровь, и ты об этом до этого не раз уже сказал. И, и с кто а, подходящий, спасибо. Спасибо. Да. Спасибо, оценщик. спасибо, оценщик. На здоровье. На здоровье. Кушать не облебайтесь. Я не уверен. Тут как бы, я так полагаю, уже не один оценщик, а другой голос. То есть у нас тут э, два профессиональных оценщика. Нет, просто четверо. Да нет, ты не переживай, а, ты да, можешь да, привести да. с собой. Ты можешь привести с собой своих оценщиков. Нет проблем. Но учти, ну, да. мы эту э, беседу точно будем транслировать Я не и записывать. Человек, чтобы, как бы, ничего, ничего. Водить, Ты фрукт подходящий для того, чтобы показать, что из себя представляет рыночник. Ты подходящий для этого. Ну, давай, попробуй. А что пробовать? Два ну. дня назад уже запись была сделана. А, ну здорово. Ну, Надеюсь, нормально. как бы людям понравилось. Ну, кто-то сделает свои выводы. Верно. Вот в этом отношении ты абсолютно прав. Каждый будет mm -hmm. делать свои выводы, и это самое главное в нашей ситуации. Да, главное, чтобы никто вот как бы заранее не пытался сделать выводы. Не волнуйся, момент. запись без Потом купюр, немножко, без вырезок. Планами, да. Не переживай, запись без вырезок. Все, что ты сказал, все, что я говорил, все, что кто-либо еще говорил, все сохранилось, ничего не вырезано. Mm, ну ладно. Это и не только было. я стал правителем мира и как бы насиловал у людей. Ну, про это я не знаю. Писали, не это писали. Я с другим разговаривал. Это 4 на 4, а он то, уже кто, отошел. Кто, кто, не, кто не записали, да? Блин, жалко. Извиняюсь. Ну, ладно, не переживай. Ты можешь прийти там, и ты, ты можешь этот сказать. тезис повторить прямо сейчас. Да, мы сейчас запишем. А, ну окей, окей. Не, ну просто без контекста люди не поймут. Без а контекста, ну, значит, ну, давай. мы 15 минут послушаем. Тезисы, без подготовки, как бы... Так, пять, ми пять минут твоего монолога, пожалуйста. Нет, нет, мне такой формат не нравится. Надо, чтобы вот, как бы мы перебрасывались немножко в виде такой игры, и потом я, выберу, э, нет. Значит, я буду... Я устрою трэш и террор во всем Ты мире. Ты знаешь... <связывая> в четырнадцатом году у меня были беседы с одним из этих самых, из западенцев. вот со Львова. Вот. Он ходил по разным группам, ему нравилось то, что на него ругаются. И вдруг он зашел в нашу группу разговорную, здесь на него чуть-чуть, так сказать, полаялись, а потом, как говорится, плевать. Вот. Ну, я с ним беседовал. И в конце концов его, так сказать, задел. Почему, спрашивает. Почему, в какую группу я не войду, там кругом ругаются, а... Ты здесь не ругаешься, и другие тоже, в общем-то, не ругаются молчат. Я говорю, я ему объяснил, почему. Я ему объяснил очень просто. Вот смотри, в девятку я всегда попадал, попаду и сейчас. Вот, поэтому смысл тратить излишние эмоции, как говорится, свои нервные клетки на тебя, ну нет никакого смысла. Но если мы встретимся в полях, Курской области, учти, в девятку я всегда попадал. И после этого мы с ним разговаривали вполне, вполне. Осенью 2014 -го года он был под Донецком. Первый раз под огнем, первый раз, так сказать, запах мяса горелого. В общем, все вот это вот. Когда, так сказать, он после этого позвонил в самый, в полтелка. А, нет, не, не полтелка, это Red Cool был. Вот, это китайская программа была. Вот, когда он позвонил и начал все это дело рассказывать и спрашивать, это нормально или нет, меня все вот трясет. В общем, там по голосу все это было слышно. Вот. Ну, Но ничего, нормально получилось. Я ему объяснил, я говорю, не переживай, это у всех так. Но под пулей происходит такая вещь. Одни сразу, так сказать, на корячке прячутся, то есть они готовы в землю сжаться, а другие просто-напросто отходят за укрытие, которое рядом есть. И дальше просто-напросто смотрят, откуда стреляли. Вот в чем дело. Я оказался вот как раз из второй группы когда первый раз пулю над головой услышал. Я смол, стреляла! Привет, Аркаш. Ну, привет! Вот. Так, ну, чё, что а, сейчас, сейчас, минуту. А, Аркаш, ты, таскать этого нашего собеседника, сторонника рынка и капитализма не удаляй. Вот, как говорится, пускай он заходит. Мы в любом случае да сейчас... Да я не понял, что вы с ним давно общаетесь. Да-да-да, сейчас, сейчас э, вот та запись, которая была два дня назад, которую я тебя сбросил, по-моему, вот... И сейчас, в принципе, у нас тоже беседа под запись идет. Правда, недолго, но под запись. Поэтому. Извините, тогда что помешал. Ничего, ничего. Мы в любом случае собеседника сохраним, даже если он в конце концов решится на прямой эфир, значит, пойдем на прямой эфир. Нет проблем. Было бы отлично, если бы на прямой эфир. Нет проблем. Там все. Угу. Не бодались. Придется готовиться к прямому эфиру, там. да, да, да. Да какие ради бога, я, я, сейчас гантели, я сейчас гантели покачаю языком. Да, да, да. Сейчас я возьму колу, как бы двухлитровую, два килограмма весь еще. 200 грамм сахара. Ну, как, э, такое, э, накладывает какие-то, значит, ну, не знаю, как объяснить. Но в любом случае, да, это как вот, действительно, играть в контру, играть в страйкбол. Нет, что-то такие все аналогии подначались. Короче, да, когда они записывают, и тем более, когда они прямой эфир, это все. Значит, игра. Ну, не так интересно. И идет легко. Нет, его не в интересе. Дело в. Пусть это как бы иллюзорная ответственность. Да, иллюзорная серьезность, потому что нет, ну все равно на запись, на эфир. Ну угу. вот иллюзорная серьезность есть. Да? Играя делать то же самое, нежели когда вот как бы что-то серьезное стоит на кону, намного легче. Вот интересный как бы психологический эффект. Э эффект будет Я тогда. Я думаю всем здесь знаком. Эффект... Что, вот, если... эффект будет тогда, когда это будет прямой эфир. Потому что. Ну и сейчас, и сейчас какой, какой никакой эффект есть, это ошибки пишется. это не, не в пустоту уходит, где любая ошибка простительна. Угу. А то сейчас как что-нибудь скажу. Нет проблем. Ты то -то -то -то -то главное -то только найду. в рамочках держись без мата. А остальное все нормально. Потому что ну, за... Это будет проблематично. за мат мы а, удаляем. Под нельзя, да? Не, не следует, не надо. Вот, мы, несмотря на то, что серьезный, несерьезный собеседник, хороший, плохой, пофигу. В любом случае мат. Мы закрываем клюв. Для, так сказать, лечебных целей. Сначала закрываем там на сколько? На 5-15 минут, потом на часок другой. Вот, а потом уже можем и выкинуть нафиг. Но, в принципе. Это требования дискорда? Это наши требования. Тогда осуждают Да ради бога. А чего вам не нравится? Это, это же русский язык. Без разницы. Это наши правила. Ну, я понял. А что не нравится? Это а, наше правила. А отвечать не хочешь просто? Я тебе ответил. Это наше правила. Ну это, это понятно. Все. А почему? Все. <laughs> принимай Нет, как есть. Нравится, я могу аргументировать, почему. Принимай как. Дело, принимай правило. как есть. Я принял как есть. Все. А, ну почему? че не нравится? Видимо, непонятки опять начали, да? Одно дело принять, другое понять. Принимаю. Принимаю. Принимай, я могу приним, я могу принимай, законам, принимай, как, принимай как сказано. указывай э мне. -э Он спрашивает, на чем основано наше неприятие мата. Мы не хотим слушать мат. Вот за пределами этого сервера хоть обматерись. Тут, пожалуйста, не надо. Потому что нам неприятно это здесь слушать. Мы говорим о серьезных вещах, а они с матом не идут. Я сам любитель поматериться, но тут я говорю, стараюсь литературным языком. Ну вот это уже ответ. То есть это эстетически не нравится мат. Хорошо. Оно не подходит под беседу о политике, экономике, культуре. То есть о серьезных mm -hmm. вещах матом не общаются. Пожалуй. Ну, я считаю, что нет но, да, это всего лишь мнение даже не так, это всего лишь предпочтение эстетическое мнение но, опять же, мы тут установили такое правило это наш сервер, пожалуйста свой сервер организуешь на нем свои правила у нас по нашим правилам живем да, на... Но... Да, но... живем да, на... Но... да, на... Но... Да, но... живем река, река то сверху вниз Угу. То есть это... этим, сверху вниз текут рыночные законы, да? То есть это значит... То есть закон, вернее, таблица стоимости денег, которая говорит о том, что стоимость денег всегда падает, как раз вписывается в это. Это то есть стопроцентная гарантия инфляции? Это, кстати, не обязательно. То есть это не обязательно условие рыночных механизмов, в принципе. Удешевление денег. То есть это полезный инструмент для экономики, чтобы экономика не стагнировала, не дефлировала. Нужно ее инфлировать, раскручивать. Но это не обязательно условие рынка. Это а конечно. Происходит. конечный бы это самый результат какой должен быть, получается, если она с временем повышается? А цена? Ну да. Ну, конечного там ничего нет. Это не ради конечного результата сделано, это ради процесса. Когда мы повышаем цены, мы вынуждаем, значит, экономических агентов тратить эти деньги, потому что если они их не будут тратить, они будут обесцениваться сами по себе. Это вынуждает их тратить их как можно быстрее. Или брать кредиты, например, потому что через год на кредит по 10% и в 7% почти обесценится. То есть мне не нужно будет допла доплачивать сверху. три процента за то, чтобы на год арендовать чьи-то деньги, ну, вполне, вполне. То есть 3% это так, мы думаем, может один, может 0, может 10%. Вот. В принципе, инфляция побуждает тебя на какую-то экономическую активность прямо сейчас. Из... Потому что ждать, <къем> значит терять деньги. Извини, мне это не надо. Ну, тебе, в смысле, тебе это не надо? Но тебе мне... это тоже выгодно. Мне это лич... нужно нет, нет, нет. Это мне Центробанку. Мне Установить лично это тебе. не мне надо. Мне лично это не надо. Вот я сегодня с утра сходил, э, купил молока, купил там творог, то есть, все. Вот это вот я понимаю, так сказать, это мне надо. Но я купил Смотри. натуральное, не в магазине. Не, здорово, что ты понимаешь или не понимаешь работу инфляции, но это государство решает. Центробанк решает, какую процентную ставку ставить mm. уж на По этом. Поэтому мы и говорим о том, что нужна плановая экономика. Рынок уничтожает есть... государство, страну. Погоди, погоди. Государство, Центробанк регулирует рынок с помощью инфляции, mm. это ужасно. Нет, нет, надо нет, нет, нам это не надо. Если бы. Да, тем более капиталистическое государство и... Кому Вот, вот, вот, вот еще, еще один пример в копилочку. Монополия это ужасно, давайте все, все предприятия государству. Над, над стоп, стоп, инфляцию, стоп, стоп, ужасно. стоп, давайте стоп. стоп. Какому государству? А? Инфляция в России, в РФ, регулируется Центробанком РФ. Какому государству? Какое, какой строй этого государства? Социалистический? Нет. Где же Центробанк? России, Российской Федерации. Это капитализм, а, ты буржуазное прав, государство. Ты прав, это государство. Да. Не, я думал, ты про то государство, которому принадлежат все предприятия. Ты М -м -м. уточняй. Подожди, э -э -э национализация есть и в буржуазном государстве при капитализме. Но потом делают очень просто: национализировав предприятие, отдают такому же капиталисту. Поэтому. А, нет, поэтому... Не, нет, нет, нет. Ну как же, это эффективные собственники там... эту лозунг-то сколько раз экономика. твердят? Нет, тогда у тебя есть и признаки госуправления и признаки нет. свободного... Э, рынка, нет, и нет, э, нет. Значит, в социалистическом государстве директор предприятия, два варианта для него. Один вариант. Ну, в принципе, второй вариант подтверждает или утверждает первый вариант. То есть, рабочий коллектив Вполне вправе выбрать своего, так сказать, руководителя. Ну, простым голосованием. Вариант. А дальше, как говорится, уже политические органы это могут утвердить. Или, скажем так, имея сомнение, если утверждаю, вернее, трудовой коллектив выбирает бывшего хозяина, то обязательно к нему образно выражаясь, представит комиссара. Только директор не хозяин. Хозяин предприятия он, государства. Он, он, уже, он уже не хозяин, совершенно верно. Поэтому, э, так сказать, он должен быть под контролем. Если это, Погоди, быв... если, если, если, если, если это бывший хозяин. Я говорю, переходный этап от капитализма к социализму. И в этом, как раз в этом, на этом этапе, ты как капиталист не выживешь. Потому что будешь стремиться разворачивать дело на прибыль, а для страны нужно будет разворачивать дело для получения продукта, для обеспечения населения продуктом, а не прибылью, личной, в карман. Видимо, я не выжил, потому что меня устранят. Ой. Нет, нет, тебя просто-напросто трудовой коллектив увидит о том, куда ты тянешь и как ты разворачиваешь. И скажут, не, нам этот не годится, давайте перевыборы устроим. Перевыбор. И, и в ходе выборов я не выжил Естественно, тебя просто-напросто сдвинут с этого места. Вот и не исключено, что за тот период, пока с тобой рядом будет один другой заместитель или, так сказать, комиссар, кто-то из них, кого-то из них как раз и выберут на этом собрании. И один это из вариантов. Прекрасно. А причем тут вопрос выживания или выжить не значит физически жить? Все, ты кем пойдешь? Пойдешь дворником? Пойдешь с токарем? Пойдешь? Я могу работать за компьютером. А. Не Пойдешь дальше, дворником пойдешь? Если, конечно, аудиторы нужны в вашем государстве, да, если. И нет. Я тебе посоветую. Я тебе посоветую. Лев Шейнин был такой следователь, книжки писал перед войной в 30 тридцатых годах, насколько я помню. Так у него и называется «Записки следователей». И один из рассказов, который он записал, причем, в принципе, это все документальное, вот, он расписывал как раз э, тему о взяточниках. <сёк> вот там как раз любопытная вещь. Так вот, в принципе, схема того, что ты не вырулишь при социализме, вот там прорисована. Правда, там бывший красный командир становится взяточником, каким образом? Вот ты где-то в таком же русле будешь крутиться-вертеться. А, спасибо, оценщик. Да, да. Да. Социализм чем и хорош, как бы, что вам всем нравится, там, значительно легче выжить, чем при капитализме. В а... капитализме надо вертеться, надо что-то себя представлять. Подыхать, а подыхать надо. Надо подыхать и отдаваться хозяину. Вот что, надо предавать и убивать свои, так сказать, человеческие черты. Убивать свою совесть. Вот это, вот это при капитализме чтобы женщина была продажна. Чтобы парень, ну, так сказать, сквозь глаза смотрел на ну, то, что, так сказать, ему приходится плакать. тоже продаваться. Потому что Нет, хозяева плакать. есть и женщины. Ну, пожалуйста, прекрати вот эти вот лозунги. Вы говорите, что женщина должна быть Извини говорю, меня. Как, капитализм. Меня хочет обвинить в лозунгах, я говорю, как есть. Я как бы способен. Капитализм. Хватает мозгового вещества, чтобы работать инженером. При социализме я смогу работать с инженером. Как бы не сдохну. А вот этот вот вопрос. И этим, этим и хороший социализм. Как бы, вопрос, там. будет ли тебе... В принципе, государство за тебя решает. Будет ли тебе доверие от рабочего коллектива? От рабочего, коллектив, поступим, от рабочего погоди, коллектива. Подожди. А, то есть, интересно у нас социализм. Да, то есть обязательно. я не нравлюсь им как человек, моя экономическая вот... Полезность для социализма в расчет не берется. Как раз именно это и берется. Нет. Как Я нет? не нравлюсь как человеку. Вот, нет, нет, не нет. Нравлюсь, Наоборот. Ты меня оценил как говно. Наоборот. А -а -а. Получается. Подожди. Дело в том, что ты считаешь, что он один будет выбирать. Будет выбирать коллектив, в котором ты вращаешься. Ну и что? Если коллектив посчитает тебя за эту субстанцию, значит, так оно и будет. А если этот коллектив оценит тебя как а -а -а. хорошего специалиста и нужного человека... Ну, почему Не-не-не, погоди, я хороший специалист и нужный человек, но... Со -со -со -со но но договор... если ты политически других взглядов, то, извини, ты не будешь работать по этой должности. А, замечательно, почему? Потому что ты будешь вредить. А, точно, политэкономия. Политические взгляды, они влияют на то, насколько я качественный экономический агент. Да. Нет, просто ты будешь иметь возможность вредить. А если ну, такую возможность дать, ты обязательно воспользуешься. Может быть, это не значит, что я обязан вредить. Ну, понимаешь, это через исторические прошли уже. Это все было. Потому что такие люди, как правило, вредят. Да. А, ну то есть вы как бы... Мы учитываем... Мы учитываем... Для, для тебя и представляются комиссары, чтобы ты того, ничего для... не делал. Мы, мы учитываем... ...довольно рациональный рыночный расчет производить между издержками, капиталист. меня брать и издержками меня выгнать. Капиталист, мы учитываем опыт предыдущих поколений, опыт своих дедов. Мы его не забыли, ну, да. мы его вы знаем. Проводите, вы проводите довольно ну, рыночный расчет. Вы берете возможные, возможный ущерб, который я нанесу. И возможную прибыль, которую принесу. Из... Извини, подвинься, ты же сейчас не собираешься, э, так сказать, отказываться от своей прибыли ради, как говорится, социалистической идеи. Правильно? Я не собираюсь, и что? Во. Значит, в тебе это а так и будет сидеть. А чем тут способен ли я работать инженером? Вот в том-то и дело. В тебе это так и будет сидеть. Именно Мешко. вот это вот. Дело в я том, что и... работа инженера подразумевает выпуск определенных... Подожди, работает манер... политических взглядов в другую сторону вращаться начнешь, что ли, я не понял. Ты будешь. Вредить начнешь. Вредить будешь. Это не обязательно. Ты не первый. Будет... А мы не хотим это проверять. Мы будем это проверять эмпирическим путем. Либо человек, а, ну... который будет рядом с тобой работать, это, будет смотреть на тобой чешено. Либо мы просто тебя устраним от тех возможных э, зон, где ты можешь навредить. Самое меньше вред. Самый меньший вред, самый вред, самый меньший вред и, где и, ты. Самый меньший вред, где ты можешь принести вред, это дворникам. Замечательно. То есть вот, вот дай вам власть политическую. Всех, кто вам не нравится, вы, в общем-то, ограничивали в их экономических свободах. Рыночников, рыночников, капиталистов, в любом случае. Не, погоди, как ты хотел? Вот ты, например, будешь работать в оборонной сфере, нафиг там сдался. Ты потом возьмешь и будешь этим капиталистам сообщать он, всякие он, разработки. Не сфера? надо, нам такое. Ты... А ты и в другой сфере начнешь в Сферу делать. надо там присягу принести. Нет. Это, это Нет. Нет. Господи, а кого Нет, подожди, подожди. Нет. Это не так. Я присягу Российской Федерации не давал. Но я работаю сфере в хорошей не сфере неважно не Ну вот ты говори, ну я так понимаю у нас речи про оборонку да совершенно а верно хорошо я тебе образно так скажу не, а, а образно образно, товарищ, образно есть, скажу если я в я прошлом не году не если понимает. в прошлом году работая руководителем структурного подразделения я мог остановить пол цеха цех ввиду таскать нарушений то сейчас я могу остановить четверть завода понятно статус больше больше я тебе ничего не скажу а ну тогда не, на, не стоило начинать если у тебя как бы ограничения по свободе информации нет мы просто для этого общего почему у тебя могут ограничить доступ к определенным э, профессиям потому что ты там можно навести какой-то вред я могу понять, Суще... почему не вред, да, вред. если ты просто брак будешь гнать тебя просто напросто отстранят от работы там это а тот вред, который может повредить производству или стране нанести ущерб, или, дай бог, еще люди погибнут, это вот лучше этого избегать. Прецеденты были, это не просто так. Ой, да, это понятное дело. В оборонку, не, ну окей. А что у меня дворником-то определил? Обидно. Да. Ну, не только за себя, за всех тогда Тогда я тебе скажу так придется дворник, всей стране придется не Нет, всей стране нет. 100% нет. Будет процент, может быть, 2% дворников. Да, 10% нет дворников. Пока, ребята, смотрите на мир более-менее адекватный. Нормально, нормально, Понимаешь, дело в том, что даже вот в советское время проверяли людей, конечно. Потом много военачальников было, которые перешли от царского режима и вполне работали. Как бы. Да. Служили в красной армии как бы и никаких проблем не было ну, так что все, все прошли проверку и без проблем если пройдешь проверку а ты можешь у... работать а на должности какой ты хочешь ну... вот, даже, даже, вот и... ну, ну мы же Их тебя посетили, сейчас а меня не хотят. мы же тебя что? мы же тебя сейчас слышим как ты что это, говоришь это очень... Да, это это это это все из-за чего? Это того, что вы понимаете, мы, мы же тебя сейчасники, вы плохие мы, мы тебя сейчас же слышим, куда ты клонишь, вам, как ну, ты разворачиваешь власть, разговор. Вам дай, вам, вам, вам дай власть, вы только своих людей посадите везде. Обязательно. Ужасно, мы поставим, ну, мы поставим сторонников социализма. Ну даже если они бездыри. А кто тебе сказал, что, что не они близок? Мы -то. поставим, а, я говорю еще, с коллектив. Это будет э, действительно народный управление. То есть не будет, как сейчас. Тебе предложили список из кандидатов, и ты хочешь к хочешь не к uh -huh. проблемы. А это действительно от производства, пожалуйста. Все, Трудовой коллектив, коллектив решать-то э, будет. Играется. Ну окей, с усаглой, да, политэкономия так и работает. Ну опять же. Что хорошо, давай так. Что вы было, что было сказать, самым что первым национализированного так сказать, ну, уже не в Царской России в 1917 году, а уже как бы в республиканской России. Что самое первое было национализировано? Скажи. Национализирован. То есть еще не принадлежало. Хотя кому оно могло принадлежать? Не знаю, железные дороги. Нет. Банки. Это логично, это хорошо. Так вот, дальше. Раз это... ты уже понимаешь, насколько правильная логика, значит, дальше. Как ты думаешь, трудовой коллектив как был настроен к социалистическому направлению развития России? Плохо. Правильно, верно. Кто поддерживал эти трудовые коллективы в этом направлении и, собственно говоря, как они могли, ну, противодействовать советской власти? вооруженные всякие нет уроды. нет саботаж они не выходили на работу а получали за это двойную зарплату и поддерживали их те самые я не помню сейчас название два профсоюза банковских их поддерживали в ма в январе 1918 года этот вопрос был закрыт то есть просто напросто предупредили объяснили всем саботажникам о том что если ты не приходишь на работу несмотря на ваши так сказать профсоюзы Будем считать, что ты уже здесь не работаешь. Вот такой подход был. И одновременно с этим, так как саботажники сокращали время работы с производственным предприятием, то есть выдача денег, которые приходили на счет, уходили со счета, и приезжали с предприятия забирать эти деньги для расчета, так сказать, для ну, товарных работ, для всего, для проплат, для всего для этого, в результате сделали так, что в день... Могли приезжать и забирать деньги только в течение одного часа. То есть устраивали вот такой вот саботаж. Так вот, вот это вот все да. было. Кстати, а, не, вот я, это я, вот, слушал, вот и это, и, вот да. это все было остановлено. И все развернуто для того, чтобы производственные предприятия стали нормально получать денежный оборот, стали нормально получать деньги. И как ты думаешь, дальше что было с деньгами всех этих миллионеров, так сказать, царского периода, там керенского периода и временного периода? Что было дальше Я с деньгами? Не понял. Я не понял, это профсоюзы устраивали молодцы социалисты или кляты капиталисты? А то мне немного Банк, Банковские. Ты Есть просто и... не понимаешь, что э, буржуазный профсоюз, он будет за буржуазную систему. Так вот, банковские профсоюзы, они были за буржуазную систему. Они устраивали саботаж против советской власти. И финансово, а -а -а. И финансово поддерживали. Извини, мне стало вдруг... Просто да буржуазные профсоюзы, а есть правильный профсоюзы. извини меня, э, так сказать, как это говорится я... в народной поговорке скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Вот это так. Люди объединились, чтобы превратить свое экономическое как бы, влияние в политическое. Но если тебе не нравится их политический настрой, они буржуазные. Все нравится, Все, с ними было покончено. Правильные. И часть, э, часть работников, банков, естественно, вернулись. Потом э, все банки были национализированы, потому что это не за один момент, не за один день все произошло. Их порядка 30 с лишним было э, в Питере на тот период. И все. В принципе, за полгода э, достаточно мирно советская власть вошла везде, по всей территории России. Причем, учитывая то, что часть России на тот период, благодаря Временному правительству, откололась. То есть, это Средняя Азия, Закавказье, Украина. Ну и плюс, как говорится, раз война шла, то, естественно, те территории западные, которые были под немцами. Вот так. Кстати, вот мне странно. Вроде это не буржуазный профсоюз-то получается. Вполне правильный. Какой? Почему? Потому что они же... Ради своей политической воли это дело? Какой? Я вот не помню, здесь это было озвучено, ну вот профсоюзы банков. Ну? А, здесь вроде было озвучено, что профсоюзы, они обязаны участвовать в какой-то политической э, нет, деятельности. Нет, нет, нет. Потому что... Нет. А? Нет. Не обязаны. Это не так. Дело в том, что в буржуазном обществе требования и законы уже прописаны, и не один год, и требование одно о том, что профсоюзы вне политики. Ну... Но... Мне нравится. А, и что? А вот эти могли в политику. А, то есть они были неблагу. А при социализме э, политэкономия основа. То есть политика не в стороне для профсоюзов. Профсоюзы обязательно участвуют в, в этом процессе. Естественно, в правильном а, и нужном направлении. Ну вот профсоюз банкиров не вот. хотел. Так это Он бро... политическую они... волю по помощью экономического. Они народа. сторонники. Собосток. Они сторонники капитализма, сторонники рынка. Это буржуазия. И, и, и что? Они используют свои... Ну, они работают как обычные... Просто... Извини, система, система изменилась. Систем... Система... Понятно, система... Система... Важно, система изменилась. Значит, раз она изменилась, значит, она диктует свои законы. И первые законы, которые были от советской власти, это декрет о мире, декрет о земле. И эти декреты народ поддержал. Потому что от войны... За четыре года уже, как говорится, все наелись. Здорово, и что? Ну, причем тут... Все. Это, эти... Так вот, банковские значит, профсоюзы. банковские профсоюзы были против народа настроены, работали против народа, против системы, которая поддержал народ. Естественно, по ним решение было ясно, четкое. Устранить. А, то есть, погоди, погоди, то есть ты и вот построил такую логическую цепочку. То есть народ был, знаете, два декрета, что значит были в самом начале, сейчас. народ за власть, а если эти... Банки, сейчас я тебе вот, цепочку обрисую, сейчас, сейчас, сейчас я тебе цепочку это обрисую. Очень просто. Когда, как говорится, есть политическая власть, основанная на буржуазной идеологии, то есть буржуазная политическая структура, власть, вот, власть буржуазии, то это, можно сказать, диктатура буржуазии. Ты не подчиняешься нам, значит, секир башка. А когда социализм, то есть меняется, политическая система в стране, то есть, получается, встает вопрос, что это социали... при социализме, получается, что нельзя устраивать диктатуру протриата. <ролит> а -а -а. Ах ты какой! Ах ты какой! <свят> <ролит> так вот, логическая цепочка говорит о том, что, извини меня, каждому свое. Угол падения равен углу отражения. И если при буржуазной системе свои законы, при социалистической системе свои законы. Извольте исполнять. Граждане вне закона. А, ну то есть, это не буржуазные, это просто профсоюзы. Просто, значит, при, при социализме мы... Делаем секир башка тем, кто против социализма. Вот смотри. мы якобы делаем секир башка тем, кто против капитализма. Значит, смотри. Окей, они а. одинаковые. Смотри. Значит, дня два или три назад, тут на профсоюз около профсоюзной площадки, там себя левые, так сказать, активисты собирались, там шла тема как раз про профсоюзы. Вот. Я зашел, послушал. Вот, они начали произносить тезис про то, что профсоюз это школа коммунизма и все прочее. Но я это слышал не раз. Вот, и захотелось мне все-таки произнести, как говорится, наш тезис, как это правильно понимать. Так вот, я в лес и спрашиваю: ребят, а ничего страшного, что э, тезис о так сказать, школе коммунизма в буржуазной, таскать бур... буржуазной структуре, в буржуазном профсоюзе вы не продвинете никуда. Они не поняли. Я им объяснил, что давайте тогда исторически посмотрим, кто и когда произнес эту фразу. Ну, там, так сказать, деятели говорит о том, что Ленин. Я говорю, правильно. Когда он сказал? Ну, там... Начал крутить-вертеть, отосла, попытался, так сказать, отойти на тот период, когда еще царская власть была. Нет, дружок, я говорю, Ленин это сказал в 20-х годах, когда уже была советская власть. И поэтому разговор про то, что школа коммунизма в буржуазной стране, это невозможно, не получится ничего. И это как раз и не получается, потому что какие бы тезисы не были, но пример у нас... Вся Европа, пожалуйста, за сколько, за сколько лет там уже, с 50-го года, можно сказать, 50, сейчас уже 20, за 70 лет там фактически не создана коммунистическая партия. Точно так же, как в Российской Федерации. За 30 лет коммунистической партии нет. Именно коммунистической, не левой партии. Поэтому разговор очень простой. Нужна вот эта вот система отношений. Вот именно такая база. Без этого никак. И никакие красивые слова о том, что профсоюз – школа коммунизма. Нет. В каждом обществе, в каждом политическом обществе правильнее. Свои подходы, свои правила. В буржуазном обществе свой профсоюз. Буржуазный. Так сказать, старо, который опирается на буржуазные правила и законы. В социалистическом обществе свои профсоюзы. Которые опираются на социалистические правила и законы. А в этом случае... Ну, уже, так сказать, политическая база четко прорисовывается. Я потому что... а чем буржуарные законы правила Так, и... так во-первых, ты отошел от микрофона, и я ничего не слышал. А чем буржуарные правила и законы мешают коммунизму и коммунистической школе? В как, чем? В как чем мешают? Тем, что они существуют. Кто существует? Ну как, буржуазные законы, буржуазный э, стиль, образ жизни, общественное бытие. Нормально объясняй. Ну нормально. То какой закон там запрещает строить коммунизма в Как? Политический закон, закон рынка, закон рынка, закон толстого кошелька, у кого толст, что ты прав. А Причем как в... этот механизм работает в Союзе? Коммунистическая партия, коммунистическая идеология. Не, погоди, вот как закон Толстого кошелька мешает строить школу коммунизма в партии в этом профсоюзе? У профсоюза две задачи. Это бороться за экономические права этих членов профсоюза и за политические. Так вот, за политический, то есть за смену экономической формации профсоюза запрещено оборот законодательством. А у вас в Казахстане еще и запрещена коммунистическая партия коммунистическая идеология. это неправильно. Про... Ну окей. А, то есть, ну в принципе, тезисно. Вы считаете, что да, правильный профсоюз должен иметь политическую власть. Ну, такое, опять же, как это мешает строить школу коммунизма? Школу коммунизма, а не партию внутри профсоюза. Потому что это вне законодательства буржуазного государства. А, то есть им запрещено говорить о.. Об... Ну, в принципе, да, сойдет. Если им запрещено в профсоюзах говорить о коммунизме, то все верно. Вот. Ну, в принципе, у нас сейчас почти 30 минут. Частный случай. Наверняка до того буржуазные законы не запрещали. У нас участвовать. У нас почти деятельности. У нас почти 30 минут записи. В принципе, можно делать перерывчик. Ну, что поделаешь, ребят, ну, включайте. Элиджат или как вот еще есть парень он стоит там хоть на либерально-демократических позициях, там еще, ну, там за плановый рынок. И вот у нас товарищ, который, я не знаю, как правильно сказать, вот Казахстан, который, тут уже откровенную фашизму попахивает. Ну, То, собственно говоря, он... тебя как бы достали уже. Он фактически признался в этом. Устроил бы террор, говорит, при абсолютной власти. Ну да. Я не знаю, у вас как, какая-то проблема, шиза, что ли. Я уже объяснил, что любая, коль скоро я как бы несовершенное существу, любое малейшее несовершенство в абсолютной власти станет абсолютным несовершенством. Малейшая вот, злоба превратится в желание убийства, которое тут же реализуется, потому что не, нечему меня остановить. У меня нет ни тормозов, ни морали. Я ну, абсолютно... Ты не нужен не то, что даже социалистическому обществу, ты не нужен даже капиталистическому обществу с таким подходом, что у тебя нет ни тормозов, ни морали, ни закона. Боже Скажи... какой же ты жив! У тебя тоже их не будет, когда ты получишь абсолютно власть. Нет, нет, вот здесь вот ты не прав, ты абсолютно не прав. Хорошо, я прав. я, я тебе попытаюсь объяснить очень просто. Сторонники именно коммунистического пути развития очень могут себя контролировать. Очень хорошо. Чувак, ты половину населения мира превратишь в дворников. Нет, нет, нет, нет, не половину, всего-навсего 1-2%. Нет, нормально. Нет, ты всех про Подожди, все скажи, торыны, скажи торыны, мне, пожалуйста, какова прибыль... Ты вот ты, подожди, ты, как тебя там, Руджи, да? Так вот, скажи, ты называешь себя капиталистом. Какова прибыльность твоей конторы или твоих, так сказать, оборотов финансовых? Прибыльность годовая, чистая прибыль в процентах, не в деньгах. Следующим. как так не считал ну Нет, ты сказки не, не рассказывай не считал <смех> окей ладно считал но я не скажу ну, ну я же 13 процентов 13 процентов то есть ты производственник сейчас вот сейчас подожди 4 на 4 подожди ты производственник значит теперь вот я э, торгую в банке делал 70 с лишним процентов годовых чистой прибыли банковскими деньгами я крутил так uh -huh. а, Почему, как ты думаешь, если я и сейчас могу вращать, как говорить своими деньгами, я все-таки не остановился на том, чтобы сидеть в какой-либо конторе или в какой-то, я не знаю, дома, и только заниматься одним финансовым оборотом. У меня это получается. Не так уж и плохо. Так вот, почему я пошел все-таки на предприятие, на госпредприятие, на определенное вот такое специфическое предприятие? Вот, откуда я, так сказать, не выездной? Так вот, почему я на это согласился, а не остался крутить деньгами? То есть ты говоришь, что, ну, вот, э, вот, так сказать, ни, никто сам себя, так сказать, держать в руках не может? Почему я себя могу держать в руках? Почему ребят, которые здесь находятся, могут себя держать в руках? А? Ну, чувак, у тебя нет абсолютной власти. Извини меня. Ну, нету, но, скажем так, знание, ну, да. умение... Я, я тоже могу себя держать в руках. У, -у, -у. у меня сейчас нет абсолютной власти. Какой в руках? После того, как мы с тобой минут 5-10 разговаривали про то, чтобы здесь не материться, кое-как, так сказать, утолкали тебя. И ты говоришь, ты сам себя можешь держать в руках? Ну, я могу себя держать в руках. Я разве матерился с тех пор? Ну, с тех пор нет. Но нам пришлось достаточно убедительно. И долго я бы сказал, О, объяснять эти правила. Да. Потому что для меня, как бы, мат это не что-то неприятное. Это, в принципе, ну, нормально. все. Мне даже нравится экспрессировать mm -hmm. что-то матом. Это иногда забавно. Нет, нас это за... для это нас придаёт, забав это придаёт нет придаёт ну, ну, слушай Тебе те, те, те, те, те, те, те, сейчас все объяснили Вот, я тебе постарался объяснить э, Про твои 13% И про мои 70% Потому что мои коллеги в банке Они по 100% годовых делали В принципе, там через год Каком там в 2009 году Да, и, так сказать За полгода 50% я точно сделаю За вторую половину, по-моему, тоже там что-то такое было. М а вот. Молодец, погоди, объясни мне, что ты мне объяснил отел? Я тебе этим объяснил, о том, что несмотря на достаточно... Извини, еще добавлю о том, что в обороте у меня были восьмизначные цифры. Так вот, несмотря на то, что вот это вот все перед глазами, все вот эти вот суммы, все эти, так сказать, возможности, я не соблазнился ими. Я остался на тех же экономических и политических позициях, на каких я был... Ну, скажем так, и, до, ну, и в момент перестройки, до перестройки. Okay. И, и, и а в 90-е годы я от своих позиций, политических, не отходил. Круто. Это ты пытался доказать. Это я тебе ты объясняю не... о том, что не на всех действует буржуазная пропаганда. А причем буржуазная пропаганда? Ты, ты не в ту сторону воюешь, дядя. Я говорил про абсолютную власть. Вот. Если бы я был полубогом, uh -huh. желание которого превращается в истину, в истине, в истине, в реальности, uh -huh. то я и объясняю, все, что мне чуть-чуть не понравилось, исчезало бы с лица планеты. Uh -huh. в, этом, в этом, как бы, кошмар, террор. Все, что я хочу получить, тут же передо мной появляется. Захотел девочку, помимо ее воли она станет моей. Неважно, потому что я абсолютно. И я бы свихнулся от этого, потому что, ну, какие, значит, политические взгляды? Я могу диктовать вам любые взгляды, вот. потому что я абсолют. Ты, ты правильно сказал про себя, ты вот стал бы тираном. Вопросов нет. Ну, и ты бы стал тираном. Нет. По крайней мере, я убежден, что любой человек, любой человек, нет. являясь мол, совершенным существом, получив нет. совершенную власть, сошел бы с ума. У меня есть те возможности, которые, скажем так, могли бы дать информацию. Я этими ну, возможностями, я, том, я этими, послушай, по по мне, послушай, хорошо. для своей личной выгоды, я этими возможностями пользоваться не собираюсь. Потому что я понимаю, что вопрос, когда касается, скажем, человеческого направления, межчеловеческих отношений или еще каких-либо использование вот таких вот рычагов и таких способов, да, может сломить другого человека или, так сказать, других людей. Но пользы от этого не будет. Человек должен постепенно, своим умом, дойти до определенных взглядов, до определенного понимания окружающей жизни. Ладно, ладно. А ты лучше меня получишь, став Богом, ты бы построил рай. Все, Я просто-напросто организовал бы народные суды. Так, как это было в 20-30-х годах. Чтобы Помолодец. само население... Один из таких примеров, кстати в 2015 году, по-моему, провел мозговой. Было очень показательно, когда насильника, педофила какого-то там поймали, я не помню, где там, на Донбассе. И в Доме культуры был проведен Народный суд. Пригласили население этого, так сказать, поселка. Прям вот трансляция шла с этого Народного суда. Решение, обсуждение. И, по сути дела... Ну, реакция людей была очень-очень, так сказать, показательна, к чему они готовы, а к чему они не готовы. Так вот, приблизительно такую же вещь можно было бы разворачивать. И нужно было бы ну, разворачивать. Да. Ну, я вчера вроде приводил пример, не знаю здесь ли, нет. Люди были готовы тасовывать трех котов в мешок и бросать в огонь, чтобы повеселиться. Было такое веселье в средневековой Европе. Просто прикольно. Собирались на площади, ссовали, костер готов. Потому что забавно они там. -ла -ла -ла -ла -ла -ла. Весело. Народный суд. Вот. То есть ты, да, как бы с высоты нашей культуры мы можем посмотреть на этих людей. Я бы То не есть получается, ты народный. сейчас ты сказал, сказал о том, что нынешнее население с... понизил свой культурный уровень до какого века? Века котов? 15 А? Это ну, какой в век? Средневековье. Это средневековье. Период, лет, вот, в Средневековье, То есть получается, эта буржуазная система, капитализм, принизила мозговой уровень и культурные отношения между людьми до Средневековья. Хотя кругом говорят, а, два... да, у нас 21 век. Сказал. Молодец, я именно так и сказал. Именно капитализм виноват. Так и вот, виноват, мы... Система. Так вот, наша задача. Людей не опустить в Средневековье, а поднять. Все, уступай микрофон. 4 на 4, пожалуйста. За 30 лет мы, получается, откатились на 500 лет назад. Да, именно это я сказал. Ни разу не переврали. Молодцы. Вот. Ну окей, то есть этот чувак, став Богом, устроил бы народный суд. Сильно. Я бы сотворял миры. Я бы разрушал миры. Ух, что бы я сделал, блин. ну. Я бы съехал с катушек, да, я бы временем управлял, как бы начал там месить такую кашу, что это перестало бы быть адекватной реальностью. Там мы начали ну. действовать законы социализма, да, это а вот в том числе. Стал делом на той территории и, и не воспользовался своей собственной властью, а создал Совет, Народный суд, который принимал решение, именно Но ну, если не у него была власть, да, может быть. Да, у него была власть, он был командир. Он... Ну и были, и были ограничители в голове. У меня таких не будет, потому что я стану Богом. Камон, ребята, я, стану, я Богом стану. Я проживу 10 тысяч раз по 10 тысяч лет. Мне наскучит это. И когда-нибудь я начну создавать миры и есть их. Просто по приколу. Может, я дождусь, пока там появится космическая цивилизация, и потом съем это. Вот просто ха! Или сброшу на них вулкан с метеоритом внутри. Я не знаю, вот что-нибудь сделают такое. Прикольно. Вы играли в Sims? Нет. Я играл в Sims. Че я только не делал в Sims. Здесь разве кто-то говорит о том, что кто-то хочет стать богом, кроме тебя? Ну, я говорил о том, что будет с человеческим мозгом, если он. Ну, у нас там пошла речь, напоминает. Там тезис был про то, как я построил, значит, государство, огромное э, капиталистическое суперкорпорацию, которая захватила весь мир, кроме Австралии. И я там царь и бог, и главный капиталист. И как бы, постро... был... как бы это все работало. И я как бы вот, защищал рыночные механизмы, капиталистические правила. Они мне говорят, а почему ты их защищаешь? Ты же как бы можешь свою семью поднять. Я говорю, нет, если я, как бы по условиям задачи жрец капитализма, и моя задача, как жреца капитализма, вот есть установка, и я, вот, если мои решения по поднятию своей семьи противоречат эффективности вот, рыночной, да, ну вот, я не могу своего тупого брата поставить директором Центробанка, он все мне развалит, то я так не буду делать. Но если убрать это условие, что я, вот, как бы, я молюсь Богу капитализм, я его главный жрец, и молюсь каждый день, то, имея такую власть над целым миром, кроме Австралии, я бы творил там лютый трэш. Без создания миров, но как бы я царь, я главный царь, я главный капиталист, я могу всех купить, я могу вас оставить, я могу вас убить. Блин, нет, я бы слетел с катушек. То есть, как минимум, вот это вот жрец капитализма нужно. А если я бог, то вот я бы делал вот эти вещи, которые только что описал. Симс, а Симс Sims... целыми планетами разумных тварей, которые верят, Я верно понял, что это ты говоришь об какой-то видеоигре, да? Нет, я говорю о том, что было бы с человеческим, ну, по крайней мере, я считаю, что может и я с большой вероятностью допускаю, что именно это произошло бы с моим мозгом, если бы я получил всю эту власть. То есть я -то хочу верить, да, что я бы, значит, пустил все силы мира на, на строительство сферы Дайсона, мы бы колонизировали галактику, спасли Вселенную от смерти. Но на самом деле, как бы, когда в тебя летят пули, ты начинаешь срать в штаны. И я, получ я оказавшись на месте, делал бы не то, что я думаю, я хотел бы делать. Я вот допустил, что с 90% вероятности я бы сошел с ума и, возможно, начал есть людей скармливать крокодилом, вот как Вениамин, потому что ну, кто бы меня остановил? Коммунисты. Нет. Я бы сейчас начал есть коммунистов, я бы съел всех коммунистов. Слушай, тут идет речь о том, что ты рассуждаешь как типичный человек, который видит определенную картину мира, то есть он воспитан определенными видеофильмами, играми, там, допустим, жизнью, я не знаю, взаимоотношениями между людьми. То есть ты допускаешь, что ты поедешь, потому что вот у тебя восприятие мира сформировано в результате вот сегодняшней действительности. То есть, если человек по-другому мыслит, для тебя это непонятно, не ты не приемлешь это, потому что это не противоречит твоим понятиям. А вот то, что ты считаешь логичным, оно как раз логично проистекает именно из образа взаимоотношений сегодняшних в обществе. И поэтому ты легко кальку переносишь, ее усиливаешь и как бы деформируешь ее в том направлении разрушения, а не созидания. Нет. Нет. Я сказал, что, на мой взгляд, по-моему, мнению, малейшее несовершенство в человеке, а оно есть независимо от того, кто ты и в какой культуре возник, ты можешь быть, я не знаю, дитём Маугли, которая выросла в белой лаборатории, у тебя все равно есть какие-то вот негативные, э, негативные чего? стимулы. То есть ты чувствуешь боль, голод, страх. Если это помножить на бесконечность, начнется трэш и угар. То есть я говорю, малейшая, малейшая похоть тут же превращается в насилие над всеми вокруг. Малейшее, непри... ну, вот, мне не нравится, да не нравится. Тут же начинаются репрессии, причем по всей планете. Но ну, если у меня есть такая возможность, кто меня остановит. Дело не в том, что я плохой, да я капиталист, мне надо как бы, создавать миры, строить в них коммунизм, а потом сбрасывать на них метеоры. Нет, просто я, я человек, я сойду с ума, имея там, миллионы лет и бесконечную власть. Я в принципе полагаю, что вот если мы сейчас придем к продлению жизни, то там, я полагаю, я буду, я буду жить вечно. Да? Уже живут миллионы людей, которые никогда не умрут, кто так говорил. Ну смотри, и опять же, идем с этой, отталкиваемся от системы, в которой мы сейчас произрастаем. Ты видишь, ты не видишь общественного развития. Ты начал эту тему сходить от себя. Я. Мне. То есть я стану, я буду. То есть, Мало того, что ты на себя это повесил, почетная обязанность быть таким сумасшедшим Богом, и плюс ко всему ты, как говорится, общественное, как бы для тебя вообще ничего не значит. Потому что поэтому я могу от своего имени делать, что хочу. То есть ты общество вообще никак не видишь. Ты видишь что через призму эгоизма, который воспитывается, ну да, естественно, в капиталистическом обществе. Потому что там личное превыше общественного. Это вот все. Это не важно. Не важно, вот, что у тебя за установки, да. вот. Ты жрец социализма, жрец общества. Когда ты получаешь абсолютную власть, если ты не идешь в этом логическом эксперименте по пути, что ты обязан быть жрецом общества, а в физической реальности тебя ничто не заставит быть жрецом общества, Да нет физического закона, который заставит тебя вот неукоснительно не отступаться от этого, вот этого модуса операнди. Ты можешь захотеть и получить, что хочешь, и ты захочешь это делать, ну, я так полагаю, я бы захотел, я бы получил. И потом это просто, под... просто выйдет под контроль. Да, вот ну... продолжает говорить о том, о чем я говорил, уже живут миллионы людей, которые никогда не умрут. Скорее всего, то есть нам... медицина начнет продлять нам жизнь, мы станем полукиборгами, неважно. Так, ладно. А я... Будем я ли мы все... считаться людьми, Вот если я проживу 10 тысяч лет, я, наверное, сойду с ума. Вот в классическом понимании сумасшествия я буду сумасшедшим. Если меня все еще можно считать человеком. Слушай, а я не понял. Вот ты говоришь, что, что абсолютная власть. Вот с чего ты получаешь абсолютную власть впоследствии того, что ты живешь пяти тысячелетиях? А, нет, не из-за этого я получу. Нет, вот последний пример. Чего? Я имел в виду... Нет, последний пример. Вот представь, что все люди стали бессмертными. Мы, со... мы не получим абсолютную власть, но мы сойдем... В а в чего они могли бы стать бессмертными? Ну, медицину, там, я не знаю, медицина есть, за год а -а -а. увеличивает жизнь слушай, больше, чем за год. Я не пойму, ты вот, получается, говоришь, что, что стали бы бессмертными, и у них была бы абсолютная власть. Я нет, не так, понимаю, нет, нет. абсолютная а, власть с а чего? Нет, в последнем примере нет абсолютной власти, только бессмертие. Я и говорю, что вот как бы даже абсолютная власть не нужна, бессмертие достаточно, чтобы на существенном... Ну, не бессмертие само по себе, а вот даже до, очень долгая жизнь. 10 тысяч лет, как у эльфов, и мы сходим с ума. Мы не люди больше. То есть для людей мы сумасшедшие существа. Возможно, мы как бы, смотрим на людей, как на муравьев. Когда нам как бы хочется, мы приносим им немножко крошек. А когда как бы, не хочется, мы плюем на них. А или еще хуже, начинаем свить, сжечь зажигалкой. Мы не видим в этом ничего плохого, вот, когда жжем муравейника. Я, то есть, иногда видим, да, когда вот мы в настроении давать им крошки, мы, увидев человека, который бы жоп муравейник, э, что ты делаешь? Уйди отсюда, фу!» А когда у нас и самих появляется настроение жрать муравейник, ну, как бы, нас никто не останавливает. Но я говорю, же, ты продолжаешь а, представить очевидное. Ты продукт системы капитализма. У тебя размышления именно идут как раз с точки зрения а -а -а. Я хочу сегодня то, завтра а, это. Я, я, Не плевать, на, об... мне долг, плевать на общество. И... Потому что я первичен. Потому что мои а хотелки, мое спасибо настроение, вам. я хочу реализовать так, как как могу. Спасибо, Врач, Хочу, в... опять же, хочу, хочу послушать что... кого-нибудь, хочу убью кого-нибудь. Нет, я ты... говорю, что люди, и когда будут жить если, если будут жить. жить, ну, я верю, что буду жить 10 тысяч лет для как бы смертных людей, обычных людей, для нас, людей. А зачем тебе Это жить? Это Подожди. подожди. Не, я хочу Подожди, подожди, подожди, приведи, пожалуйста, хоть один пример, когда вот человек, ну, достаточно, условно прожил достаточно продолжительную жизнь, ну, словно говоря, допустим, лет сто, который действительно выжил тебя и ума и начал творить э, какую-то получается скажем осинею вследствие того что он спал в какую-то изубку ну что ты несешь 100 лет это как бы довольно стандартно ну хотя но хотя бы и... сто лет ну сто лет это конечно довольно продолжительная жизнь но это не настолько то есть это не 10 тысяч лет ты понимаешь что вот это все равно что Старик, нет, не ты можешь старик. привести пример нет, представь можешь себе привести представь хотя бы себе пример, так, что вот чего нет, не могу, человек не, не, не до своего возраста начал сходить в ума. Приведи хоть один пример. Ну, старческая деменция, видимо, не счет, да? Ну Но... нет, не могу. Ты приведи конкретный пример. Потому что сто лет. Нет, сто лет это слишком мало. Я Ребят, говорю, смотрите, да тут дело тысячи. не в этом. Дело даже, человек может зайти в возрасте в любом с ума. Стрессовая ситуация любая, в любом возрасте, человек может выйти настолько, что он может чуть дело натворить таких, что ли себя прикончить, или еще кого-то Нет, этом... Мой тезис даже не в том, что тебя постоянный стресс доведет до этого. Просто представь, что ты столетний старик, которого окружают 1 год, годовалые дети. Вот ты человек, который прожил 10 тысяч лет. Вокруг тебя живут люди, которые проживут 60-70 это же просто дети. Как, как вот ты представь себе такой мир, в котором тебя окружают только дети? Я уже ну, вижу. Ты не для них? Я или у... они для тебя? Я уже вижу этот мир. Я уже вижу такую ситуацию. А, С... ну вот тогда вот пример человека, который прожил слишком долго. Да, я прожил достаточно долго. Для того, но для того, чтобы сравнить две политические и экономические системы, мне достаточно для того, чтобы понять, где правильно, где неправильно, где положительно для людей, а где отрицательно, и что ну вот, и как ну, люди вот человек, нет лет, и что и как люди делают во благо и во вред себе, и каким образом общество меняется тоже перед глазами. Я не вижу ничего хорошего от капитализма, я не вижу ничего хорошего от рынка, потому что еще раз рынок, конкуренция уничтожает страну и людей. Все, right. все, все, страны и все, все, все ради прибыли. Главное прибыль, не люди. Не, не ограничивайся А прибыль, страны, пожалуйста. а все прибыль и все, всех людей капитализм, где он есть, должен убивать. Он и убивает. Ну окей, ты так видишь мир. Ну, вот, собственно, пример человека, сошедшего с ума, господа. Господ. А, здесь, не, господа, не есть. Как, не, не настолько, как был бы сумасшедшим десяти 10 тысячелетний Алекс, полет. Алекс, Я не могу понять, зачем тебе такая длительная жизнь? Для чего? А для того, чтобы э... дожить до я... того я... момента, когда у него будет абсолютная власть, он будет издеваться над людьми. Наверное. И в том, что у нас, в принципе, бессмертие заложено в самом виде человечества. То есть мы, как вид, если мы его не выберем, то мы как бы выживем. Ну, я не хочу жить как вид, я хочу жить как личность. Личность, ли, личность она не просто так э, у нас это происходит дело в том что мы реализовываемся своих детях в продолжении своего будущего ты потом да, умираешь и рождается мы, мы, мы, мы, новая личность которая продолжает то есть тот это человек не родится, это будет следующий это О. понятно но это да это будет другая личность я хочу э нет да, э нет. это личность. ты это ты хочешь чтобы была другая личность ты хочешь чтобы опыт и знания родителей не передавались к детям вот именно ты, а, ты получается, как капиталист, как капиталист, ты как раз к этому и толкаешь людей. Поэтому молодежь на сегодняшний день, ну, собственно говоря, действительно на уровне детей. И а поэтому... Можно, а, ты, а ты как коммунист? Я, я, я хочу, говорю, да. эгоизм. Я, я, я не буду тебя вот под всех коммунистов, это все-таки низкий уровень риторики. Но вот лично ты бы делал своих детей клонов себя, видимо, да? Включая личностно. Как правильно, как, приняли, как, правильно, же, как, как правильно, понимать ту или иную ситуацию, чтобы не вляпаться в дерьмо, чтобы правильно выйти из сложной ситуации, когда человек еще не понимает, куда его втягивают, как, в какую нет, аферу его втягивают, как. что какие документы, нет, что, что, что и какие документы, ну, что ну, что что младен. что вот. что ну, что ну, что и какие документы ну, он подписывает. Если человек не понимает этого, его просто обманывают разве это не важно чтобы он чтобы он понимал это кто его сейчас кто его кто его сейчас кто сейчас молодого человека научит правильно понимать ситуацию кто правильно понимать ситуацию в своих личных вопросах сейчас научит тех же самых э, молодых людей пусть учатся а, пусть учится. Понятно, школы, понятно. То есть будет. тебе это выгодно. Именно поэтому ты произносишь фразу о том, что, несмотря на желание, так сказать, девочки, все равно она будет моя. Я глава всему. Я главный. Ну, приблизительно а что, так ты же? Все, Ну, ты приблизительно говорю, так как, же как, ты как сейчас говорил. Как не материться, речь сказала о том, что если бы я был Богом, но я не Бог, ты достал меня. Поэтому свидание, а, не моей, а ты меня не я достал А ты меня не достал А ты меня не достал Понимаешь, в чем сила? Ну, потому что я и не достаю тебя <свят> Ты меня достаешь, Что за фигня? <свят> вот так вот Хватит переверять то, что я говорю. Это не переверять. вернемся к 10 тысячелетнему человеку. Ну вот я не хочу умирать. Так, это, ну для... ладно. Фэ фэнтези... Не нравится. фэнтези я отложу, это, так сказать, вне записи.